С каждым днем я все отчетливее понимаю, что только в сильном окружении мы способны расти и реализовывать масштабные цели. Моя цель – создать именно такую экосистему, в которой предпринимателю будет невозможно не расти. И именно поэтому мы создаем клуб предпринимателей «Трансформатор» – масштабное бизнес-сообщество, которое изменит вашу жизнь. Теперь ты можешь стать его частью. Присоединяйся. Все эти люди сделали себя сами. Каждый из них – носитель уникальных знаний в бизнесе, обладающий энергией и волей менять и развивать этот мир к лучшему. Мы будем развиваться вместе и масштабировать свои бизнесы. Мы будем учиться быть открытыми. В течение года мы встретимся с людьми, до которых в обычной жизни дотянуться очень сложно. Это очень мощные, уникальные предприниматели, которые создают новые рынки. Вы будете решать свои личные и бизнес-вопросы в формате ежемесячных мастер-майнд-встреч с выстраиванием теплых и крепких отношений с одноклубниками. А вечером мы отожгем как следует, мы подготовили крутую развлекательную программу с артистами из шоу-бизнеса на самых модных площадках страны с присутствием вип-гостей из мира спорта, политики, крупного бизнеса, с которыми вы сможете пообщаться в неформальной обстановке. В течение года мы проведем три выездных бизнес-форума за границу. В Нью-Йорк, Гонконг, Майами, Токио или Дубай. Где вместе будем посещать крупные корпорации, знакомиться с известными предпринимателями и впитывать в себя международный опыт. Конечно, это не все. Привилегии, которые получат участники клуба, их намного больше. Но самая большая ценность клуба – это объединение в рамках одной масштабной цели. Основным костяком клуба могут стать только 220 человек. Вступайте в клуб, чтобы стать частью нашего сообщества предпринимателей. Для этого перейдите прямо сейчас по ссылке которая находится в описании, и прочитайте подробности на сайте. Это будет первым шагом для создания глобального сообщества. Целый модуль на MBA, и сегодня я хочу э, с вами его познакомить и представлять, какая появляется возможность в трансформаторе, когда я иду куда-то, плачу за это деньги, а вы смотрите на это бесплатно. Это очень круто. Ваша специализация называется именно профессиональная эксплуатация персонала. А не менеджмент, например. А, ну, это не так, чтобы специализация, это лозунг. Есть разные взгляды на то, что должен делать руководитель, да, и попытка это объяснить там, в двух словах, в четырех словах, там в восемнадцати текстах. Но один из срезов, я считаю, что главная задача руководителя — это профессиональная эксплуатация активов. Подчиненные сотрудники — это актив. И Я считаю, что от профессиональной эксплуатации вреда активу не будет никакого. Очень важно понимать, что каждый предприниматель, у него есть шанс использовать вот эти активы в виде людей, которые у них работают, для того, чтобы бизнес был более эффективным? А у него нет вариантов. Если он их не использует, они используют его. То есть здесь всегда противостояние, как я понимаю? Да, как говорил когда-то классик между трудом и капиталом, да, всегда противостояние, потому что и капитал, и труд хотят взять больше, дать меньше. Я хочу, чтобы люди работали производительно и заплатить им за это столько, сколько правильно, а они хотят больше работать с комфортом и получать столько, сколько хочется. да? Поэтому какой-то конфликт у нас всегда будет. Четыре основные направления, откуда я беру постоянно знания. Первое направление – это люди. Люди смогут с вами поделиться тем, чего нет ни в одной школе, нет ни в одних тренингах. Это опыт. Второе – это личные коучинги. Третье – это школы. Учиться надо и доверять школам тоже надо в России их несколько. Четвертое направление это любые конференции это любые тренинги там, где приходят какие-то спикеры делятся своим каким-то наработанным опытом но здесь самое главное что в этих четырех методах какую бы информацию вы не получали как бы вы ни учились обязательно ее надо внедрять но пятый, наверное, бонусом книги я не самый большой любитель читать книги я лучше свяжусь с человеком который ее написал познакомлюсь с вот это сейчас мой такой лайфхак и вот прям три своих фаворита поскольку сегодня тема лидерства защит конечно в качестве Значит, лидерство я рекомендую Владимира Константиновича Тарасова. талинская школа менеджеров, я считаю его абсолютно великим человеком, фигурой мирового уровня, без всякого унижения, поднабострастия, потому что этот человек мыслит концепциями. Если руководитель хочет научиться правильно видеть ситуацию, да, по сути, шахматное поле, понимать, что происходит, откуда на это заходить, то, конечно, вот в первую очередь я бы взялся за Тарасова. Если мы говорим о стратегическом маркетинге и о стратегии конкурентного преимущества, то есть, конечно, классика Майкл Портер. Ну, если говорить опять о стратегическом менеджменте, я рекомендую найти книгу Игоря о «Стратегическое управление». Я рекомендую найти, потому что это вечная косика. Но я должен предупредить, что эти книги не билетристика, а учебники. Поэтому учебники Но не читают, учебники заходить. учат. Да. А проблема может быть и нога руководителя, когда мы становимся взрослыми, мы считаем, что мы свою отучились, и мы требуем, чтобы нам сложные вещи были в уровне комиксов. Да? Мы так и быть на это согласны. Но, к сожалению, есть вещи, которые на уровне комиксов просто невозможно изложить. И любой упрощенный взгляд, к сожалению, приводит к срыву. Ну, как-то так. Ну, смотри, на таком рынке, как недвижимость, объекты стоят дор ну, да. очень, очень дорого. Да. Да? И иногда бывает такое, что э, нужно будет брокеру заплатить достаточно большую Конечно. комиссию. Может, 500 тысяч рублей, да. может, там выше. Это мало, кстати, 500 тысяч. У нас брокеры по миллион получают с да. одной сделки. Это, ну, как ты это как-то регулируешь, или все-таки вот человек Нет, миллион заработал? Конечно. Отдал, он... Ни в коем случае я не должен ограничивать его потолок. И здесь, знаешь, самое, вот, самое неприятное, что бывает, что если люди не готовы к деньгам, и девочка, которая живет на 40 или на 50 тысяч, вдруг получает 150, она не начинает хотеть 150 каждый месяц, она не начинает жить на 150. Она думает, о, теперь три месяца, можно не работать. Режим ожидать. 3 месяца, 3 3 у нее есть 3, на три месяца бабки, она думает, так, за хату есть чем платить, все. И она расслабляется. И я заставляю брокеров я дорого одеваться, говорю, да? я заставляю их путешествовать, я заставляю их покупать себе дорогие вещи. Это, я считаю, тоже важно, чтобы сотрудников прокачивать по мере роста дохода компании.